Значит, как у нас лежит человек? Ну, во-первых, я уже говорил в прошлом уроке, посмотрите, на подушку обязательно должна быть, да, чтобы пятки были выше головы. Накрываем его обязательно полотенцем либо простынью. простым или полотенце Я обычно подогреваю на батареи, на калорифере. Ну, продаются специальные плитки такие для массажистов, обычно для стом терапии продаются, да? Ну, можно там положить свой полотенце особенно если человек пришел с мороза, с улицы, да, ему будет очень приятно это еще один плюс у карму карму массажиста когда вы наклеиваете и он чувствует тепло и говорится, "О, хорошо да да да, ему уже приятно у него уже настрой благоприятный к вам да? лояльность повышена и вы соответственно начинаете с ним работать вот, если заметили ну во-первых, полотенцем сразу можно да, разогреть его через полотенце, даже стереть. Во-вторых, вот я начинаю с крестца. Раскачиваю крестец и таз. Таким образом, идет моя договоренность с человеком уже до того, как я начал, да, могу в этот момент что-то поспрашивать, что вас сегодня беспокоит. Да, вроде бы. Ну, Или, да? Сейчас мы дошли дойдем, начнем отсюда. В общем, да, за это время может произвести опрос человека. И спокойное, размеренное покачивание усыпляет его подсознание. То есть мы как бы договариваемся. Мало ли помните, ты и я, мы с тобой одной крови. И потихонечку продолжаем. Как я уже говорил, масло не льем на человека, льем себе на руки. Я уже себе налил на руки масло. Поскольку у нас в массаж спины входит вот ягодицы до головы включительно, да, то мы чуть-чуть заголяем ягодицы, чтобы его не пачкать маслом, да. Подгибаем, просто бережем одежду человека да масло не капаем мимо куда-нибудь да на него холодное масло тем более не льем его также можно подогреть на батарее растираем на себе И потихонечку начинаем втирать это еще пока не массаж это еще пока идет размазывание масла вот наш первый пункт, поглаживание, в масло уже впитываем, да? то есть еще даже, даже еще пока не массаж. Ну и самое первое массажное, А, ну я сразу показал, да, что я, во-первых, вошел в тело человека, уже сразу локтем, да, я еще не, не массирую пока, это только пока поглаживающие движения, что мы предупредили подсознание, что будет работать еще и локти, угу. более жесткая техника, да? Потом, если вы заметили, я никогда не убираю руки с тела человека, даже если что-то рассказываю, да, или с ним общаюсь, я все равно что-то делаю. Да. Хотя бы, даже если не знаете что, хотя бы для вида делаете, хоть что-то делаете, да. угу. Если вы охотите человека, то также не убираете руки с него, а лучше что-то вот проделываете, да, как будто бы вот вы завершаете какую-то работу. Это очень важно, если вы, особенно если человек в противоположном полу у вас лежит на столе, да, чтобы во время сеанса вы не отрывали руки от тела человека. Поэтому ваш столик с маслом должен находиться как можно ближе. Не надо бегать по всей комнате, вот там масло забыл в том углу, потом в том углу забыл, да? Он должен быть где-то рядом всегда. Поэтому я вам говорил, масло добавляйте заранее, например, на тыльную стороны ладони, чтобы потом бросить и растереть. Это еще один вам плюс карма-массажиста. Поэтому... Некоторые носят такой, знаете, как у парикмахеров бывает, пояс, где вот всякие флакончики там. Может быть у вас несколько видов масел, да, может быть, у вас там какие-то дополнительные массажные ну, массажеры там, да, использующие пальчиковый массаж. Ну, я потом вам массажеры покажу в следующем видеоролике. Поэтому есть такой принцип эргономики массажиста. да. Мы работаем, желательно с одной стороны не бегаем по кусочкам. Это вот большая ошибка, когда человек массирует, да, массирует еще здесь, потом здесь, потом вот тут вот. Сует Суетливо тогда, потом раз, вот здесь, за ухо подергал, все бежал, потом здесь поработал, тут подгибал, потом вот тут закончил. Вот это вот как бы такая суетливость, это ошибка. Вам надо, ну это показывает ваше непрофессионализм, у меня были клиенты, которые говорят, вот мы кому-то ходили, он вот так работает, вот даже как-то противно, в а второй раз не хочется возвращаться. Мы желательно работаем, во-первых, с одной стороны, чтобы не бегать, да, раз раз свой энергию не тратим, а во-вторых, если уж мы начали какую-то мышцу обрабатывать, да, то мы ведем ее от начала до конца. Где закончили, там мы продолжаем следующую мышцу, да, вот пошли здесь закончили здесь, вернулись обратно, также на руки. Видите, мы все вот эти мышцы обрабатываем. Все вот эти длинные, продольные, большие вот мышцы, группы вот мы обрабатываем. Где начали, там идем, идем, идем и заканчиваем. Да? Где закончили, там продолжаем следующее движение. Да? Пошли там другие приемы делать. И так по очереди мы вот все делаем. И в нашем массаже мы работаем по половинке. Я потом расскажу почему. Да? То есть сначала обрабатываем всю вот эту часть. Не обходя человека, специально Потом обходим, смазываем маслом вторую часть И только тогда мы с другой стороны работаем с противоположной частью с этой стороны Работать начинаем с левой стороны обязательно Почему? Потому что здесь находится сердце Мы начинаем разгонять кровь именно со стороны сердца И это очень важно, да? чтобы оно начинало качать и быстрее нам помогало в работе Трофика ткани увеличивается да? Проходимость сосудов увеличивается, да, и мы как бы это нам помогает, а мы еще больше гоним жидкости всякие в организме, массы, кровь, все туда, к сердцу. Поэтому вот, ловите еще э, лайфхаки. Не бегать вокруг человека лишний раз. Да? Где взяли, там и доделываем до конца этот участок. <coughs> Если взяли мышцу, прорабатываем ее от начала до конца, и где закончили, продолжаем следующую группу мышц, да? ну, не имеется в виду одна, одна мышца, да? они все равно группами работают, да. Масло мимо нельем, масло должно быть подогретое, и только использовано на человеке. Бережем его одежду, да? его просто не бережем свои там ковры, брюки и прочее, да? все бережем. Если человеку негде помыться в вашем помещении, вообще, по закону, в массаже кабинетах должно быть место, где можно помыться. Ну, какая-нибудь душевая кабина или хотя бы рядом в соседнем помещении. Да? Если нету этого, то используйте вот так, салфетки. Обычно салфетки должны быть в работе, мало ли чтобы протереть, да? мало ли там, его вытереть. Да? Когда переходим на мануальную терапию, то там уже работаем по-другому. Там уже работаем через тряпочку, через полотенце, через салфетку. То есть мы должны его накрыть и уже работать через ткань, чтобы, дай бог, Руки у нас не соскользнули. Вот это был второй ролик по основным принципам нашей работы, да? Поэтому не теряйтесь, записывайте все, если кому надо, записывайте на бумагу, а лучше приходите к нам на тренинги. С вами был Олег Аллаф Гудвин. До новых встреч, дорогие друзья. И, естественно, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик вверху здесь, чтобы получать новые уведомления о новых полезных видеороликах. И нам будет приятно, если вы поставите лайки, напишите хорошие комментарии. До новых встреч, дорогие друзья. Shh.